Всем привет, ребят! На таком жестком медвежьем рынке самое лучшее, о чем можно сейчас позаботиться, это приумножение своих токенов, которые у вас уже есть. Или же, как на примере сегодняшнего видео, я буду разбирать биржу BISWAP, именно на ней будем с вами получать пассивный доход. Для этого нам нужно будет купить их токен, если вы этого еще не сделали. Рекомендую сейчас просто отличная цена на покупку в долгосрок. И мы будем пробовать, пытаться умножить данный токен, чтобы на последующем росте заработать не только проценты с роста токена, но и мы еще и получим намного больше самих токенов. Да? Поэтому в целом сегодня разберем все возможности пассивного дохода, которые предоставляет данная биржа. Я покажу как за год, в принципе, не очень сложным путем сделать так, чтобы например с 1000 долларов получить 8600 долларов. У каждого это может быть любая другая сумма, У кто-то может начать со 100 долларов, кто-то может с 10 тысяч долларов, все мы люди разные все у нас разные возможности. Но Однозначно пробовать стоить и нужно начинать, ну и в конце видео обязательно перейдем на график и посмотрим как себя чувствует токен BSV и какие ценовые значения я жду по данному активу и когда бы я фиксировал прибыль. Поэтому давайте начинать. Друзья, переходим на график. Итак, смотрите, биржа без сваб. Сразу, кто еще не зарегистрирован, здесь абсолютно все просто. Вам нужно иметь как минимум кошелечек Metamask. Здесь не нужно проходить никаких верификаций, документов, ничего. Только кошелек Metamask. Переходите по ссылке в видео в описании. Если переходите по моей ссылке, вы получаете 50% на все торговые операции и комиссии, которые вы будете делать на этой бирже. Когда вы перешли по ссылке, вы просто нажимаете Connect Wallet. Выбираете там Trust Wallet или MetaMask, я вот, пользуюсь MetaMask, рекомендую его э, тоже вам. И сюда просто в сети Binance Smart Chain копируйте свой адрес и, например, с биржи Binance закидываете сюда USDT, чтобы вы смогли купить токен BSV. Токен BSV вы сможете купить на вот здесь вкладочка есть exchange, вы сюда перейдете, выберите USDT, выберите BSV. И купите токенов сколько вам нужно. Например, там на 1000 долларов. Да? Далее есть вкладка Earn. Это по ней мы сегодня будем работать. И здесь я вам покажу все виды заработка. Ну и самое главное из них это, конечно же, Stake BSV. Вам нужно нажать сюда. И когда вы купите там токены, вот на, по сегодняшнему курсу там в районе 30 центов, на 1000 долларов у вас получится 3300. Токенов. Так вот, я рекомендую, чтобы пользоваться всеми услугами и благами биржи, закинуть сюда в пул, холдер пул, сразу 400 токенов. Потому что когда у вас там на счету 400 токенов BSV то вы можете пользоваться всеми преимуществами биржи. Дальше я вам все это покажу. И остальные там токены вы можете закинуть в этот пул. Например, по 30%. Здесь же по 36%. Вы можете в принципе, и сюда закинуть все по 36%. Но имейте в виду, здесь вывод будет с комиссией 25%, если вы выведете раньше, чем через 90 дней. Поэтому если вы готовы, вот видите, закинуть сюда и... Держать как минимум 90 дней вы можете сюда отправить, потому что здесь процент чуть выше. Если вы не готовы всю сумму отправлять, кидайте сюда ну как минимум 400 там токенов, а все остальные сюда. И у вас получится около 30% средний годовой. Да? Из 3300 токенов вы получите за год еще 1000 токенов. Таким образом у вас уже получится 4300 токенов. И через год... Может это раньше будет, может это позже. Я рекомендую дождаться цены, как минимум, BSV в 2 доллара. В конце видео мы перейдем к графику, покажу. И вы уже продадите, если это будет через год, 4300 токенов по 2 доллара. И вы получите вот те самые 8600 долларов. Да, естественно, это значение берется ну, приблизительно. Это может быть в течение не года, а чуть больше, может быть чуть меньше. Проценты здесь тоже могут плавать, может как увеличиваться, так и уменьшаться. Поэтому это приблизительные расценки, на которые я рассчитываю и буду так действовать. Также, когда у вас есть пуля, я же сказал, больше 400 монет, вот как э, сейчас, вот посмотрите, ниже, если вы опуститесь, здесь BESWAP делал акцию, сначала BNB нам давали, возможность умножать под 57% годовых. Но если у вас в этом пуле 300 и больше монет, то вы можете закинуть 1000 и больше монет и под 57% зарабатывать и BSV и BNB. То есть двойная награда. Сейчас появился эфириум, я перешел с BNB уже в пул эфириума. Тоже закинул 1000 монет, максимум 1000 монет. И таким образом сейчас получаю и BSV, и приумножаю эфир. То есть, когда идут вот такие акции, будет тоже там выгодно вам, например, с этого пула временно на, на месяц, потому что акция это месячная. вытянуть отсюда, закинуть сюда, потом получить отсюда прибыль побольше, под 80%, вы потом перекидываете сюда там, под 30%. Да? И таким образом за год вы будете постоянно увеличивать количество токенов BSV. Также во вкладочке Earn есть Stake Tokens. Пока что здесь вы можете стейкать токен Эксос. Недавно было IDO на бирже Biswap и проект Эксос. Это игра. Если у вас есть токены, вы можете сюда закинуть и получать под 200% годовых. Дальше есть вкладочка фиксированный стейкинг. Это тоже очень крутая штука. Рекомендую за ней следить. Вот, например, на сегодняшний день вы можете здесь стейкать BNB под фиксированный процент на 30 дней, 60 дней и 90. Также кардана. И также DOT, то есть вот такие три топовые альткоина. Но, к сожалению, практически все пулы заняты, но давайте я вам расскажу, вдруг появятся новые или обнулятся эти, чтобы вы понимали, как это работает. К примеру, если вы хотите застейкать на 30 дней, то вам нужно в холдер-пуле, о котором я говорил, иметь 200 токенов BSV. И тогда вы сможете закинуть сюда доты свои, если посмотреть вот здесь детали, не больше чем 391 дот и не меньше чем 20 дот. Вы сюда ее закидываете и получаете почти 11% годовых цен дот. Я считаю это круто. Также вот если вы успели, я тоже протыкал эти моменты, но буду следить за этим теперь более углубленно. Вот прекрасная возможность была отправить доты под 13%, если вы закинули бы на 2 месяца. Условия у нас какие? Минимальная э, поставка 15 дот, максимальная 92 дота. И условия, чтобы в холдер-пуле у вас было 300 токенов BSV. И четвертый пул на 3 месяца, самая высокая ставка. Смотрите, вообще шикарно, 20% годовых дот, если бы у вас... В пуле было 400 БСВ, то что я говорил, да, вот если 400 БСВ это максимум, вы будете пользоваться всеми преимуществами биржи. То мы смогли бы отправить под 20% годовых свои доты, минимум 10 дот и максимум 28. Если у вас много дот, вы могли бы закинуть и в один пул, и во второй, и в третий. Ну и то же самое по кардану. И то же самое по BNB. Когда токены будут здесь добавляться, будут выходить новости. Рекомендую подписываться на соцсети. там Особенно Twitter, Telegram, Biswap. И смотреть, если будет обновление, они вкладочку Fixed Staking добавят эти монетки. Ну и также вкладочка Фарм, Она тоже относится к пассивному доходу. Здесь вы можете создавать ликвидные пары. К примеру, USDT-BSV. Это 50 на 50. Если вы на 500 долларов вносите USDT и 500 долларов в токенах BSV. Вы создаете ликвидную пару и под 64% годовых вы получаете прибыль в токенах BSV. И также имейте в виду, что когда вы фармите, здесь есть такая штука, как непостоянные потери. Если цена очень сильно меняется по сравнению с той, которую вы заносили, например, BSV заносили по курсу, там, доллар, да, и закидывалось сюда в USDT, и цена упала, то таким образом пуля BSV у вас уже может токенов BSV быть не то количество, которое вы занесли, а больше. А долларов, соответственно, становится меньше. И так самое, если рост курса идет очень сильный BSV, к примеру, он сделает там 3 4 экса, то у вас может такое быть, что BSV токенов станет меньше, а долларов станет больше. То есть вот эти есть непостоянные потери, загуглите, почитайте, как это все работает. Ну и далее смотрите, здесь есть прекрасные топовые пары. Вот BNB, BSV, есть TRX BNB, Bitcoin Cash BNB, Solana BNB, Ethereum BNB. Что здесь? BNB, USDT, GST, это от Step&D, QSDC, вообще 330%. Ну в общем топовые альта, SEND, GAL, MANA, GMT, APN. Ну, в общем, дар, смотрите, выбрать есть чего, DAG коин, даже есть стабильные коины, здесь есть USDT, там 3.85 годовых, там Нир. ну, в общем, ребят, выбрать есть чего, то есть пассивный доход, здесь тоже можете зарабатывать очень-очень э, легко, если у вас есть такие монетки. Ну и, друзья, переходим к самому интересному, это графику БСВ, как он себя ведет. Смотрите, биржа довольно молодая, в течение года у нее есть вот такая стадия накопления. Низ дно рынка на сегодняшний день и вообще это район 28-30 центов. Вот сейчас как раз в районе 30 центов и вверхи это всегда где-то около 2 долларов. Поэтому вот, вот токен и ходит. 30 в течение года смотрите уже раз, два, там, три, четыре раза он сходил с 28 центов, даже 5 раз и на 30, там, на 40 возвращался назад и я это считаю как стадия накопления, потому что Смотрите, вот э, там 15 марта, например, когда токен был 30 центов, биткоин стоил 40 тысяч долларов. Сейчас токен стоит 30 центов, биткоин стоит 20 тысяч долларов. То есть биткоин два раза упал, а BSV держится на уровне там, 30 центов. То есть это уже хороший такой плюс, то что токен становится сильнее и все, все больше и больше у него появляется комьюнити. И он себя более уверенно чувствует. И если будет следующий, я надеюсь, бычий забег, рынок растущий, то вот эта стадия накопления, она может быть пробита вверх. Если она будет пробита вверх, то как минимум на высоту вот этой стадии накопления мы можем отмерить, что с данных позиций мы можем взять от 1000 до 1200 процентов потенциал есть данного токена. То есть на 4 доллара, там на 3.50 он сходить может легко, а может и больше. Почему я думаю, что может и больше? Во-первых, то, что залистен, да, залистен на Binance, на KuCoin, на Max есть. Ну, ход BTC. В принципе, есть еще биржи, на которые можно его залистить. Такие, там, например, как Hobbit, как UKX, там, может даже там Coinbase. Я думаю, это тоже будет двигать потихонечку цену вверх. Ну и плюс капитализация всего лишь навсего 72 миллиона. И 72 миллиона, я думаю, это не такая же огромная капитализация для такого хорошего, быстро развивающегося DEX обменника, биржи. Да? Поэтому вот этот рейтинг 277 вообще среди всех токенов, я думаю, дают нам возможность именно большого роста в будущем. Потому что разогнать капитализацию 72 миллионов намного легче, чем... Давайте проверим... Тот же PancakeSwap, да? С чем его можно сравнивать? Бисвап это с PancakeSwap. Вот сейчас PancakeSwap 3 доллара, 73 место и рыночная капитализация 450 миллионов долларов. А максимальная была там, по-моему, 7 или, если не ошибаюсь, 7 миллиардов. Представляете, да? То если даже Biswap дойдет до 1 миллиарда, то там уже, ну, как минимум, будем 4 или 5 долларов стоить токен. Поэтому в любом случае даже до отметки 500 миллионов, там до Pancake Swap, а, это уже считайте XO 8. Но я более чем уверен, на растущем рынке ценовые значения будут для бисвапа достижимы. Это не финансовый совет, это то я показываю, чем я как бы занимаюсь, как я действую, как я на данной бирже пытаюсь больше увеличить количество данных токенов BSV. она мне нравится. Здесь и обменник хороший, и комиссии самые низкие. И не нужно никакие паспорта, ничего. Подключились к кошелёчкам Metamask. И просто зарабатываете, делаете себе пассивный доход, увеличиваете количество токенов. И когда будет хороший следующий рост, то я более чем уверен, данная биржа нас отблагодарит за доверие и за то, что мы здесь участвовали. Опять же такие вы... Всегда соблюдайте риски, выделяйте тот процент для инвестиций в биржу, в токен БСВ, сколько вы можете позволить. У меня лично это 3-5 максимум процентов от тех инвестиций, которые я вообще направляю в криптовалюту. Вы же выделяете тоже, можете меньше, можете больше, в зависимости насколько вы верите, насколько вам нравится данная биржа. В общем, анализируйте всегда несколько альтернативных точек зрения и принимайте решение самостоятельно. А кому данный обзор понравился? Поддержите обязательно лайком. Ну и обязательно пишите комментарии, как вам сама биржа. Есть ли у вас токен BSV, По каким ценовым значениям вы его покупали? Может вы усредняетесь? Может вы выше покупали? Сейчас там добавляете в портфель? Будет мне интересно почитать. Ну и не забывайте подписываться на YouTube канал. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить все еще видео. А на этом у меня все, друзья. Всем желаю удачи, всем профита. Всем пока.